Пока я Леди Баг, я отказываюсь любить кого-то. Будь то Эдриан или кто-то другой. Из-за любви я потеряла почти все талисманы. Привет, я Лайс. А тебя как зовут? Я нашел тебя, Леди Баг. Марин Эдди Эдриан Агрест. Ты был отличным носителем талисмана Супер -кота. Леди Баг. Ты Была образцом носителем талисмана Леди Баг. Ваша, Ваша миссия завершена. завершена в октябре. Вы делали это ради вашей жены Эмиль, а теперь лежишь чистого безумия. А? Новый сезон! Это катастрофа! -а. А? Ветреный дракон! Он уходит! Пора рискнуть всем! Новые повороты. Я рассчитываю на вас, Натали. Теперь твоя сила моя.